Давайте поговорим об ответах Навального и Стрелкова по поводу отношений с Западом, которые звучали на дебатах, состоявшихся 20 июля 2017 года. Нужно выполнить Минские соглашения, чтобы большая часть санкций была снята. А часть этих санкций не будет снята никогда. В целом, еще раз, вот эта вся тема нормализации отношений, она тоже во многом, как Игорь Иванович говорит, демагогическая. Эти страны всегда будут действовать в своих интересах. Трамп будет действовать в интересах США. И, и Европа будет очень сильно не рада, если мы действительно начнем избавляться от положения сырьевого придатка, потому что ну, им не хочется, им хочется, чтобы сырая нефть поступала на их нефтеперерабатывающие заводы. Поэтому нам не нужно думать о том, как нам нормализовать отношения с Западом. Нам нужно думать о том, как нам нормализовать нашу страну. И вот это наша главная задача. Мы видим что Навальный не считает, что Запад это наши друзья. Он считает, что Запад экономически конкурирует, в том числе сам с собой. Каждая страна эгоистически действует в своих интересах. Мы же должны выполнить вторые минские соглашения, чтобы урегулировать вопрос Крыма, Донбасса, Луганска и, соответственно, примириться с Западом. А не Запад? Вот Тимченко, и Ротенберг это Запад? Они – оккупационная колониальная администрация Запада в России. Стрелков считает, что Запад – наш враг. И выражается это в том, что Путин является оккупационной администрацией Запада. Как мы знаем, оккупация не относится к методам экономической конкуренции. То есть Стрелков утверждает, что Запад больше, чем просто экономический конкурент. Как известно, именно западные власти – стали инициаторами переворотов на Украине и вливали туда с этой целью крупные денежные средства. Поэтому, если мы принимаем этот факт, то мы должны согласиться со Стрелковым. Как минимум, Запад больше, чем просто экономический конкурент. Он явно применяет методы, выходящие за рамки добросовестной экономической конкуренции. Отношения с Западом, с Востоком, Китаем, с Африкой и Юго-Восточной Азией, я буду строить таким образом, чтобы нам это было выгодно. Вот сквозь призму того, выгодна ли это Россия, и, извините меня за такой, может быть, примитивный подход, зарабатывают ли на этом больше граждане Российской Федерации. Даже если Запад просто экономический конкурент, будет ли нам выгодно отдать Донбасс и Луганск Украине, государству, которое многие десятилетия настроено антироссийски, будет ли нам выгодно проводить повторный референдум в Крыму. Не играли это в одни ворота. Россия может только проиграть или остаться с чем была. Украина может лишь выиграть или остаться с чем была. Почему бы не потребовать проведения референдумов на Донбассе и Луганске? Или, скажем, во Львове. У жителей Львова есть тоже право на самоопределение. Может быть, они хотят жить в Польше, Почему мы должны признавать, что референдум в Крыму был недостаточно демократичным, а выборы президента на Украине достаточно демократичными? Может быть, им стоит переизбрать президента? Если мы должны заботиться о выгоде, которую нам приносят какие-либо соглашения, то что мы получим взамен Донбасса и Крыма? Если мы равны с Западом, то почему он предъявляет нам требования, а мы ему нет? шантаж в отношениях с партнерами не может быть приемлем. Выгодные переговоры это всегда переговоры на равных. Но Запад пытается нас шантажировать санкциями. Он не пытается вести переговоры на равных. Почему же нам тогда вообще нужно вступать в какие-либо переговоры, когда речь идет о таких важных вещах, как территория или безопасность государства? Но ну, допустим, мы все же решили, что нам это выгодно. Давайте посмотрим на Минские соглашения. Соглашениями предусмотрен отвод тяжелых вооружений. Однако, никаких гарантий такого отвода не дается. Написано лишь, что отводу будут содействовать ОБСЕ. Но не написано ни санкции, применяемые к сторонам, ни то в каком порядке и как именно контролируется отвод войск несинхронность отвода войск от позиций и очередность этого отвода. Не предусмотрен ввод миротворческих войск, которые могли бы помешать обстрелам. Кроме этого, АБСЕ – это Запад. Как указал Навальный, Запад действует в своих интересах. Почему мы должны доверять их наблюдателям? Ведь они действуют в их интересах, а не в наших. Почему не прописаны наши наблюдатели и войска? Далее. Соглашения предусматривают амнистию и освобождение пленных. Но никаких гарантий реальной амнистии нет. Нет никаких гарантий, что Украина будет соблюдать принятый имя закон на подконтрольной ей территории. Еще интереснее написано об освобождении. Очевидно, что под словами «незаконно» имеются в виду украинские законы. То есть, украинская сторона может заявить о том, что кого-либо удерживает законно, в то время как Луганск Донбасс должны освобождать всех удерживаемых лиц. Ведь по украинским законам эти республики сами по себе незаконны. Никаких способов контроля за передачей пленных не предусмотрено. Разве можно назвать выполнение такого соглашения выгодным для России? Это прямая сдача интересов России и пророссийски настроенных людей на Донбассе и Луганске. Она не окупится снятием санкций, которые, к тому же, могут быть введены вновь по любому поводу. Нельзя ставить торговые соглашения выше, чем международную политику. Иначе Запад, если ему ничто не понравится, все время будет угрожать их разорвать. Но мы должны действовать не так, как нравится Западу а так, как выгодно нам. Следовательно, Навальный противоречит сам себе. К сожалению, предлагаемое им решение не является верным и выгодным для России. Напомню, что это решение предлагает не только Навальный, но и Путин. Так что в данном случае это критика не только Навального, но и Путина. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки на видео, если вам понравилось.